Да-да-да, я действительно купил AirPods Pro за 990 рублей в автомате с различными аксессуарами еще год назад. Поэтому название ролика не кликбейт. Да ладно, да ладно! Давайте посмотрим на этого Франкенштейна вместе что ли? Заваривайте чай, кофе, берите что-нибудь вкусненькое и устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Артем и вы на волне канала Apple Finder. Поехали! В цветную вырви глаз коробку с png картинкой оригинальных AirPods сделали скорее всего из расчета, чтобы максимально уложиться в 990. Рублей. Хотя я более чем уверен, что себестоимость наушников полтора-два раза меньше. Комплект максимально скудный. Ничего, кроме уставшего кабеля для зарядки и вшивенькой бумажки, здесь нет. В целом, на комплект за 990 рублей тянет даже охотно, ведь гвоздь программы здесь... О-да. Те самые AirPods Pro. Это настолько крутая реплика, что при открытии крышки кейса один из наушников не может усидеть на месте, желая всем видом показать, что уже готов ласкать ваши перепоночки. На самом деле в первом приближении очень похоже, и это не рофл. если показать это добро неискушенному пользователю, то он вряд ли сходу обнаружит, что это копия, но так происходит только до тех пор, пока не взять AirPods Pro за 990 рублей в руки. Кейс хиленький, крышка держится на честном слове, а один наушник играет тише другого. Да и вообще при детальном сравнении лоб в лоб, кажется, что сеточку для наушников, которые находится за непосредственно насадкой, делали из фольги. Но! В плане звучания наушники действительно удивили. Понятное дело, от них не стоило ожидать суперского звука, но блин, здесь он реально классный. Если бы не подвела кривая настройка, в целом эти поцы вполне бы подошли для использования. Из приятных бонусов, здесь скопирована мелодия приветствия как у оригинала, если вставить наушники в уши и отображение уровня заряда в статус баре на iOS. Я не уверен, что этому индикатору можно доверять, однако уже то, что AirPods Pro за 990 рублей показывают хоть что-то в системе с сопряженным устройством, большой плюс. К всему прочему, здесь даже жесты каким-то образом умудрились скопировать. Если один раз кликаешь на наушник, как в оригинале, музыка ставится на паузу, два раза происходит переключение трека и так далее. В целом, за 990 рублей я не ожидал получить чего-то сверхъестественного. Вау-эффект произвел на меня только звук, который, еще раз повторюсь, хороший за свои действия. Деньги. Звук. Что дает фук, например? Бас, громкость биты, все это здесь звучит хорошо, что странно и в то же время забавно. Пользовался я ими, честно сказать, не то чтобы часто, но полторы-две недельки точно захватил. В целом этого... В целом этого хватило, чтобы понять, что если рассматривать для приобретения реплику поцов, нужно подыскивать ее хотя бы за 2-3 тысячи, но никак не за 990 рублей. Ладно, в любом случае эти поцы максимально повеселили меня, и поэтому я решил их разыграть на нашем канале. Условия максимально простые, вот проще некуда, реально. Первое, подписаться на канал, второе, поставить лайк этому ролику, и третье, написать любую. Комментарии под этим видосом вместе ссылка на вашу страницу ВК для связи. Итоги подведем в прямом эфире на канале 10 августа в 18.00 по московскому времени. Удачи! Кстати, совсем скоро я расскажу о своей истории использования реплики оригинальных чехлов на своем iPhone 12 Pro Max. Поэтому не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить еще больше полезного контента ну и, соответственно, истории жизни. Ну и в целом делись этим и другими видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Спасибо за просмотр и до скорого! Пока!